Обычному человеку в это трудно поверить. Все сомнения развеял нейротлон – ежегодное соревнование для людей, использующих вспомогательные устройства. При прохождении полосы препятствий участник в очках звукового зрения действовал вполне уверенно и легко обогнал уже знакомого нам обладателя бионического глаза гласном соревновании технологий, пока побеждает не искусственная сетчатка будущего, а гаджеты, способные помочь незрячим и слабовидящим людям уже сейчас. Вот эта миниатюрная камера при помощи искусственного интеллекта справляется с некоторыми зрительными функциями не хуже наших глаз. Создатели устройства, израильские ученые, так и назвали его «Май-Ай». Устройство крепится на дужке очков с помощью магнитной клипсы. Внутри нее находится видеокамера, изображение с которой передается на микропроцессор. Здесь оно обрабатывается и озвучивается голосом. Город Москва, проспект, дом 123. Для работы устройства не требуется Wi-Fi или соединение с компьютером. Зарядки аккумулятора хватает на 4 часа активного использования и на сутки в режиме ожидания. Таким образом, эта разработка помогает даже полностью слепым людям читать вывески и указатели, меню в ресторане и книги, а еще различать продукты в магазине по штрих-коду, определять цвет вещей и даже номинал денежных купюр. Новейшая версия искусственного зрения Arcam My Eye уже умеет распознавать и лица. Технология была позаимствована у систем антитеррористической безопасности. В мирных целях она позволяет узнавать родственников, друзей и людей, с которыми приходится часто встречаться. Для этого нужно сделать на камеру фото человека и озвучить его имя. Если приближается кто-то незнакомый, то камера сможет определить, мужчина это, женщина или ребенок. Пока устройство не способно читать рукописный текст, но технология быстро совершенствуется. Прибор адаптирован для 14 стран, в том числе и для России. Причем купить его можно уже сегодня. Правда, стоит он пока дорого. Современные гаджеты и искусственный интеллект уже неплохо справляются с функциями нашего зрения. Но и это не предел. Ученые пытаются и вовсе напечатать части глаза замен неисправных. На эту смелую идею исследователь натолкнул 3D-принтер — Печать живых тканей и органов в медицине давно не новость. Однако для офтальмологии это первый опыт. В 2018 году ученые из Британии напечатали на биопринтере искусственный аналог роговицы. Я побывала в лаборатории тканевой инженерии в Ньюкасле у моего хорошего друга профессора Конона и лично изучила эту технологию. Печать роговицы на биопринтере занимает 10 минут, а подготовка к ней долгие годы. Несколько лет исследований ушло на то, чтобы подобрать для печати правильные биочернила. Разработанный исследователями материал состоит в основном из коллагена и альгината. Но главный компонент в нем — это кератоциты — клетки, полученные из природных тканей роговицы человека. Принтер выкладывает материал тончайшими слоями, закрепляя слой клеток слоем коллагена. Полученная на печати конструкция – еще не полноценная роговица. Чтобы придать ей необходимые биологические свойства, ткань помещают в биореактор с питательной средой. Только после этого она будет готова к трансплантации. Чтобы внедрить технологию в клиническую практику, нужно добиться от напечатанной ткани стабильного состояния. Над этим сейчас и работают ученые. Первыми испытателями искусственной роговицы станут лабораторные мыши. Не раньше, чем через 5 лет эта разработка будет протестирована на людях. Пересадка роговицы – востребованная операция в офтальмологии. И потребность в донорском материале гораздо больше, чем возможности трансплантационных центров. Нередко пациенту приходится ждать пересадки годами. Клеточная технология совершила бы в этой сфере переворот. Во-первых, роговица, напечатанная на биопринтере, точно подогнана под глаз пациента. А во-вторых, она не отторгается организмом. По сути, искусственно выращенная роговица не является элементом бионического зрения. Но это еще один шаг на пути создания альтернативы нашему зрительному органу в случае его неисправности. С момента проведения в России уникальной операции по установке бионического глаза прошло больше двух лет. За это время американские ученые, создатели Argus, сделали еще один шаг вперед. Имплантат впервые удалось успешно вживить 80-летнему пациенту, страдающему возрастной макулярной дистрофии, прогрессирующим заболеванием, поражающим центральную часть сетчатки. А этот недуг гораздо более распространен, чем пигментный ретинит. Значит список людей, кому может помочь эта технология, расширяется. Надо признать, современная наука, несмотря на все ее достижения, очень далека от создания полноценного бионического глаза. Ученым надо еще много работать над решением проблем искусственного зрения. О том, чтобы превзойти природу, речи пока вообще не идет. Но я не сомневаюсь, что решения, которые позволят слепым людям нормально видеть, рано или поздно будут найдены. А учитывая скорость развития технологий, Вполне вероятно, что произойдет это еще на нашем веку. Что ж, поживем, увидим.